С этими всеми событиями появился запрос, которого до недавнего времени, в принципе, не было необходимости в таком запросе. Уличные двери, двери в частные дома, коттеджи, офисы с минимальной теплопроводностью и с максимальной возможной защитой от взлома, от осколков, от пуль. Опять же, исходя из тех материалов, исходя из тех событий, которые побудили на разработку такого нового решения, несколько последних месяцев мы разработали Разрабатывали и подбирали материалы и комплектующие это изделие термодвери с защитой от Калашникова, если есть такая необходимость, с максимальной площадью остекления.